Про что? вас говорили. Оппозиция? Сардана сделала единую Россию на выборах. Вот дословная была цитата. Это кто что хотел, тот в то и вложил. Я не оппозиция. У меня просто есть какая-то своя иная точка зрения, своя какая-то иная программа, которая была поддержана людьми. Вот вы как характеризуете человека, который пошел на фронт добровольцем, сражался, ослеп во время газовой атаки, тяжело ранен в ногу, полз до какого-то медпункта, узнал про то, что его родину предали и от ужаса ослеп на несколько лет. Затем он получил все высокие награды, вернулся, был пламенным и страстным патриотом, когда понял, что его родина кончается, покончил с собой. Да? Это хороший человек или плохой? Это подонок или нет? Я, нет, ну конечно, не подонок. А это я, я говорил о Гитлере. информационное пространство на волне недовольства. Классический пример использования клише для раскрутки псевдо -оппозиционного кандидата с последующей его успешной продажей – избранием. Принцип совсем прост. Во всеуслышание обозначается давно существовавшая проблема. За полгода-год до выборов начинается активное муссирование темы. В период предвыборной кампании продаваемому кандидату приписывается потенциал для решения проблемы из пункта 1 и спектра других не менее важных стоит упомянуть пункт 0 до действия в явном виде пункта 1 ведется подготовительная работа в информационном пространстве и через сарафанное радио кандидату создается образ борца за справедливость постановка методики продажи кандидатов на поток приводит к результатам кампании на муниципальных выборах в москве в 2017 году протестная явка голосующих затаскивает в муниципалитеты оседлавших эту протестную волну негодования так случилось и с вашим рассказчиком из Тропарева-Никулина. Приветствую тебя, избиратель. Будем знакомы. Меня зовут Сафонов Андрей Сергеевич. Я с 2017 года муниципальный депутат Тропарева-Никулина. Была сформирована команда, шедшая на выборы в муниципальные депутаты. И у них было вакантное место, и они определяли того человека, кто бы мог к ним присоединиться. И вот им стал я. Желание горожан иметь своих реальных представителей вылилось в избрание. Бюджетников, легко управляемых административным ресурсом, безработных, временно не работающих домохозяек, индивидуальных предпринимателей. Продавцы кац и гудков? Нет, не эти, вот эти. Они наклеили на нас эмблему оппозиционного яблока и успешно втюхали районным ротозеем. Дополнительная реклама пришла из неожиданного места. Подключался сам Михаил Борисович Ходорковский. Нельзя сказать, что вот этих вот самых а, приспособленцев некому победить. Есть кому. Москва большой город, здесь много молодых, активных, независимых политиков. Я лично знаю несколько десятков. И они бы достойно представляли жителей своих округов. Избиратель хочет верить в лучшее. И большинство минусов с радостью трактует в позитивном ключе. Гризящий постоянно германии и выставляющий ее достоинства и свою ежегодную праздность там на октоберфесте это попытка равняться на лучших а не пренебрежение родины и банальное пустословие я в данный момент не работаю я... нет я не работаю, у меня двое детей, я ими занимаюсь временно не работающая домохозяйка возможность уделять больше времени району, но не семье хотя он она мать отец двоих, троих или четверых детей индивидуальный предприниматель это умение заработать, а не попытка подзаработать, будучи депутатом. Семейный подряд бездетных и внезапно независимых бюджетников-химиков, где она более компетентна, профессиональна и успешна, о чем свидетельствует ее должность и значительное превосходство в доходе. А он, без малого как 20 лет, постоянно ведомый своим научным руководителем Ферапонтовым. В итоге она уподобляется ядру, еле-еле вползая в состав совета с минимальным преимуществом в 17 голосов, а модератор районной группы, он же конференции в облике высокоинтеллектуальной надежды и совести района празднует свою сокрушительнейшую победу. Победа состоялась. Найдем нулевую отметку клише. В 2016 году проснулся гаражей. Достоверно еще никто не знал, но в районе начали активно расползаться слухи. Сначала они не знали вообще ничего. Пункт 1. Из ниоткуда появилась девушка с двумя дочерьми и питерской пропиской. И в снег, и взной она активно освещала тему сноса и почему от этого плохо всем. Меня зовут Гершков Кривление. Я живу вот в этом доме, и я мужчина. Пункт 2. Раздача листовок, организация митинга, выпуск и распространение независимой районной газеты со сбором средств, естественно, и продвижение всего этого через районную группу в социальной сети. оказался подогрет, помогли и незначительные провокации на проводимых протестных митингах. Пункт 3. На этапе предвыборной кампании, из обозначенной ранее проблемы борьбы за гаражи, нарисовались новые направления увеличение количества детских садов, школ, поликлиник и тому подобных. Избиратели, они ротази, потому их совершенно не интересовала невозможность реализации столь масштабных изменений. Главное, благие намерения, ну и конечно же прошлый созыв депутатов крайне помог с приданием ему демонизирующего образа, вел кое-где платные парковки и кое-что еще. Нас не пускают, 17. нас не пускают депутаты, Депутат. Депутат. да, были объявления в муниципальном интерне... Мы Депутат. хотим своих депутатов знать видеть работающими. Если кто-то из вас не хочет дело. проголосовать против, Я но сложите свои полномочия депутаты. Координация от Гудкова и Каца была на высоте и сильно упростила работу с подогретым электоратом. Под гром фанфар 10 сентября 2017 года состоялся вынос тела предыдущего совета депутатов в полном составе. И пришли мы. Робкие, некомпетентные, но, как оказалось, уже довольно-таки жадные. Справедливости ради, стоит сказать, состоялся разговор до, где были обозначены моменты с распределением портфелей. Он был долгим и сумел расставить все точки над «ю». Определилась группа которая точно хотела быть руководящим звеном. А как у вас дела в тропарево Никулина? с независимыми депутатами? У нас в тропарево Никулина большинство, поэтому мы можем делать чуть больше, чем если один депутат заявлено. 4 декабря 2017 года состоялся анонс возможных дискредитаций независимых депутатов. И написано открытое письмо мэру Москвы Собянину за подписью независимых глав районов и приближенных. И всего через 10 дней, совершенно не дискредитируя нас, в Тверском районе одному из подписантов, Якубовичу, главе округа, избранному от яблока, Совет депутатов выписывает премию 240 тысяч рублей. Не вызывает никаких сомнений личный вклад Якова Борисовича в работу Совета сразу же после его избрания главой 21 сентября. За два месяца было проведено целых три заседания, два плановых и одно внеочередное. Стоит отметить. Город Москва ежеквартальным муниципальным депутатам без зарплаты непосредственно в Советах депутатов выплачивает поощрения в размере 60 тысяч рублей на каждого. Главам округов на зарплате такие поощрения не положены, но действительно возможны премии из районных бюджетов по решению Советов депутатов. Большинство подписантов открытого письма прекрасно знали, что после избрания главами округов они официально трудоустроятся и годовой доход каждого в среднем составит порядка двух миллионов рублей. Все подписанты, кроме двух, в Гагаринском и Тропарево-Никунино, им необходимо было поправить местное законодательство, уставы районов. Русаковой удалось внести правки 29 мая 2018 года. Примерно так это было. Нельзя сейчас, не надо это обсуждать, вы понимаете или нет? Я закрываю это свидания, и все, и не бюджет, это не советы депутатов, ни не поощрения, и вообще ничего. То есть Мне это надоело. Нет, не нет, нет, я не вижу, как говорится, в ряде, это самое. Да, шантаж. Потому что человек должен знать, то есть он не, не по факту должен получить эту премию или что-то, а он должен ее заработать. Дайте мне в голову. После этого оцените мою э, квалификацию. Вопрос о внесении изменений и дополнения в устав муниципального опыта про проверенный коллег. Значит, коллеги, в соответствии с представлением прокуратуры о введении соответствия нашему уставу действия музыкалы. Если вы внесете одни изменения в устава, то вы устав, моего Это связано по праву состояния движения. Тот, По 4 ст. 10, излагают а, глава гуниципального округа у нас полномочия на постоянной основе. Оперативно работающая никулинская прокуратура – это что-то новое. Но запомним Согласовано. Более того, я подготовила Округа, а, и в том Совмещение должностей главы муниципального округа и руководителя аппарата позволяет блокировать решение Совета и выписывать самому себе премии. Всего-то. Потом уже будет с этим вопросом Да-да-да, -а. да, да. поэтому... А -а -а. поэтому Александр Гагарин, сам того не желая, подловил зам председателя Герберг на лжи. У нас в тропарево не кули на большинство, поэтому мы можем делать чуть больше, чем если один депутат советует. Я предлагаю вычеркнуть из решения, которые не каждые обсуждения усталый, не принимать по сути работу Совета. Это один пять, один шесть и один войск. То есть кнопонту, клиент и полева. Фон, то, софон, а, фон, Спасибо. Отсутствует путь э, по упрощенной схеме смещения главного муниципального округа. Вот эти, эти вопросы э, у нас рассматриваются в регламенте. Дело в том, что мы достаточно жертвы, сроки готовим э, проект 12, наверное, из 16 признаков по правилам обусловлены просто строгим следовании действующего законодательства. Вопрос о регламенте ⁇ это в большей степени наш внутренний вопрос, и как только мы запустим процедуру публичного службы по уставу, Я немедленно примусь за проработку новой редакции регламента, он внесен по новой по решению комиссии Объясни, Хотим, данные... Спросите, да, -то селик, а потом... Это тот случай, когда Лавры не хочется делить ни с кем. Авторство проекта Гагарин. Смотрим, кто внес проект на рассмотрение. Гагарин без содокладчиков. Но если что, то. Спросите, да, какая для вы не хотел или не хотел? Это другой вопрос. Но, а вы забыл, А, объясняю, если э, вопрос э, на комиссии ставился таким образом. Если вопрос, э, если мы приходим к выводу, что данный вопрос можно рассмотреть, вопрос его изменения, попытаться изменения, он не согласился. Вопрос о том, буду ли я голосовать по этому вопросу, когда будет относился вопрос в его внесении в Ставлю на голосование а, о принятии в целом а, поправок устав муниципального округа Топарева Никулина. Кто за? Нам нужно всем... 7... Никто из присутствующих не дернулся. Председательствующий Герцберг не завершил фразу. Куда полетела рука Гагарина? Неужели ему настолько не терпешь? Ах да, реже про двух, а в его случае трехкратное увеличение дохода при полном отсутствии какой бы то ни было ответственности. Тогда все ясно. Снос гаражей, на противостоянии с которым вы пиарились, завершен. Стройка не просто ведется, а уже возведен один из трех корпусов апартаментов. Сошлитесь на конкретные пункты. Заявателя э вам... набор Регламент действует на территории Совета депутатов. Нам нужно семь голосов. Семь голосов за. Решение принято. Вам, вероятно, знаком такой персонаж, как Алексей Навальный. Также, предположу, вы слышали, в случае систематического нарушения правил испытательного срока, мера пресечения, условно осужденной, меняется на содержание под стражей, причем не в автоматическом режиме, а новым решением суда. Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Коллеги-оппозиционеры Навального, Тропарева никулина Вернадского, Гагаринского и Юкиманки для себя сочли избыточное соблюдение буквы закона от точки до точки. Сбежали проводить заседание в другой район города. Я напоминаю, что мы сегодня проводим заседание не совсем обычном месте. Ведение протокола заседания поручили абсолютно на то неуполномоченному лицу. Сегодня нет сотрудников аппарата. Кто за то, чтобы согласиться с тем, что протокол ведет сотрудник Центральной муниципальной политики? Прошу голосовать. Кто за? Так названные ими документы также оформлялись и визировались не сотрудниками аппарата совета депутатов Тропарева-Никулина. Да ведь нет, надо предпочтать, что это не, проще, что не является документом. И людей не беспокоит, каким способом я туда его упрячу! То есть, по их мнению, Навального можно было заключать под стражу без решения суда. Ведь логика действий правоохранителей вполне улавливается, и она в духе закона. Вот что людей интересует. Тогда к чему были и, я догадываюсь, еще будут посты в поддержку Алексея? Все очень просто. Нужно постоянно находиться на виду и на слуху, не пропуская каждую волну недовольства. Ведь можно попытаться шагнуть на новый уровень. Вот он еще в яблоке. А вот он уже переоделся в справедливо Ведь так ему было удобнее. А кто не хочет или не потянет, те останутся здесь, на районном уровне. В любом случае, необходимо заниматься саморекламой в социальных сетях и СМИ, Появляясь везде, где только возможно. Большой парламент будет больше э, зависеть от э, своих собственных избирателей, нежели от, э, скажем так, внешних факторов. Вам ничуть не послышалось. Он действительно предложил увеличить число чиновников. Большой парламент, большой парламент, большой парламент. Даю справку. Корзину не терял. Каждому из 45 депутатов МГД разрешается иметь 40 помощников на общественных началах и четверых советников, работающих по контракту, на которых город выделяет порядка полумиллиона рублей ежемесячно. Таким образом, при привлечении депутатами предельного числа советников в составе Думы фактически оказывается 225 человек, а с учетом общественников уже свыше 2000. Перкуражатся, господа независимые и оппозиционные, кто во что гораздо. Это мы – залог нормального развития страны и государства, а не те жулики, которые воруют наши голоса. <реклама> Для саморекламы могут правильные вещи продекламировать. Раз в пять лет вы пойдете на выборы и будете отдавать свой голос тому или иному кандидату. Верьте не только словам и сладкоголосым речам. Верьте тем, кто берет на себя обязательства и доказывает делом, что он защищает интересы москвичей. Даже поиграть в демократию на собственных немногочисленных встречах им не чуждо. Это же так забавно. Коллеги, Я давайте все-таки все соблюдем Я права частной собственности и проголосуем, мы час еще платим, или мы да. 8 тысяч стоит за час. Кто за чтобы пробить, час. то, чтобы продлить на час. Кто против того, чтобы гражданам они предлагают водить хороводы. И те радостно их водят. Ведь реальные дела и результаты избранников обывателю неинтересны. Про труды и плоды, кстати, по ссылке в правом верхнем углу.